любые, в принципе, даже бумажные дела. Меркурий в течение всего месяца будет находиться в знаке Рак. Это ваш восьмой сектор, который отвечает за преобразование, изменения в жизни, за крупные финансовые сделки и за тему близких отношений. По сути, Меркурий в таком положении может подтолкнуть вас и решать какие-то Важные бумажные дела, связанные с темой недвижимости или земельных участков. Именно за эти темы отвечает знак «Рак». Также может быть решение важных вопросов внутри семьи, особенно вопросов материального характера. Это могут быть мысли о покупке или продаже недвижимости. Но учтите, что с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградный. И этот период не подходит для любых серьезных сделок. Венера в течение всего месяца будет находиться в вашем секторе партнерских отношений. И до 25 числа, включительно, она будет ретроградной в этом секторе. Это может сосредоточить ваше внимание на теме взаимоотношений с окружающими людьми. По седьмому сектору идут э, обычно те люди, от которых что-то в нашей жизни зависит это те люди, которые важны нам. И от общения и взаимоотношения с этими людьми зависит либо решение наших личных вопросов, либо наша работа. По сути, ретроградная Венера в седьмом доме заставляет вас более душевно взглянуть на тему отношений. То есть даже если какие-то моменты ранее вас не задевали, если какие-то моменты вам были безразличны, то сейчас вы можете начать обращать на это внимание, и за счет этого будет появляться желание делать отношения с окружающими более мягкими, более комфортными для вас. Это период, когда вы нуждаетесь в хорошем отношении к себе, и чтобы это отношение получить, вы сами можете делать какие-то шаги навстречу. 25 числа Венера меняет направление своего движения, и вблизи этой даты она может принести вам подарок какое-то приятное событие, связанное с другим человеком. Это может быть ваш партнер по браку, партнер по бизнесу, либо кто-то другой, с кем вы тесно общаетесь. Также хочу обратить ваше внимание на то, что с 1 по 3 число. Венера будет в соединении с Солнцем. И это очень важный период, который поможет вам понять главный урок всего ретроградного периода Венеры. Поэтому обращайте внимание на то, какие события происходят с вами в эти числа. 5 числа будет лунное затмение в знаке Стрелец. Это первое затмение из целой серии, которое произойдет ближайшие 18 месяцев. И это будет очень важное затмение, оно станет отправной точкой изменений, которые будут происходить в вашей жизни. Это затмение очень ярко затронет тему вашего личного развития, а также тему ваших взаимоотношений с окружающими людьми. Лунное затмение само по себе дает сильную эмоциональность. Видно, что весь июнь будет очень эмоциональным для вас месяцем. Также это затмение заставляет вас закрыть какую-то страницу вашей жизни для того, чтобы работать над чем-то новым. Поэтому, несмотря на то, что будет какой-то момент завершения в вашей жизни, это завершение будет подразумевать и новое начало. В день затмения Меркурий будет делать благоприятный аспект к Урану и будет затронут ваш финансовый сектор и сектор работы — и благодаря этому аспекту вы можете очень быстро справиться с решением каких-то рутинных вопросов, даже рутинных финансовых дел. Учтите, что этот аспект будет повторяться еще и 30 числа. Поэтому события этих дней могут быть взаимосвязаны. Период с 6 по 11 число достаточно напряженный в плане взаимоотношений с окружающими. Этот период может вскрыть какую-то ситуацию, которая на самом деле очень давно присутствует в вашей жизни, но вы ее по какой-то причине игнорировали. И этот аспект заставляет вас включиться в процесс и принять какое-то важное решение, которое касается семейных вопросов, вопросов, связанных с недвижимостью, либо же вопросов, которые давно уже назрели в вашем браке. Период с 11 по 13 число будет очень ярким. Марс будет в соединении с Нептуном. Это даст очень большой акцент на тему недвижимости и семьи. И то, что раньше было для вас непонятным, то, что раньше вызывало какое-то негодование, вы не знали точно, как правильно поступить, вы не знали всю ситуацию, то Марс все таки даст желание выяснить те вопросы, которые были ранее, и найти на них ответы. Это может дать также желание решить какую-то запутанную ситуацию в доме, в семье. Или если ситуация очень долго тянулась, то может прийти решение по этой ситуации на данном аспекте. С 18 по 20 число Марс будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону и будет затронут ваш сектор финансов и недвижимости и семьи. Поэтому в целом период благоприятный для покупок для дома, тем более что в это время Меркурий будет стационарен и он может естественным образом заострять внимание на каких-то нерешенных вопросах, финансовых в том числе, которые нужно э, выгодно здесь и сейчас решить. 20 числа Солнце переходит в знак рак, и уже 21 числа будет солнечное затмение в этом знаке в вашем восьмом доме, с которого мы, в принципе, начинали этот прогноз. Это сектор преобразований, э, это сектор финансов, в первую очередь, и таких важных и смелых решений. На самом деле солнечное затмение в этом знаке не новость, они были в этом знаке последние полтора года, поэтому данное затмение подчеркнет какую-то тему, которая уже ранее присутствовала в вашей жизни и заставит вас включиться в процесс и взять на себя инициативу и решить этот вопрос с ощущением, будто бы вы имеете возможность зайти в последний вагон. 23 числа Нептун разворачивается в четвертом секторе, и вблизи этого разворота может решиться важный вопрос в семье, а также вопрос, связанный с темой недвижимости, опять-таки земельных участков. Этот разворот также говорит о том, что желательно не планировать поездки на этот период, особенно поездки к водоемам. 28 числа Марс, планета активности, переходит в знак Овен, ваш пятый сектор, который отвечает за творчество, детей, а также за романтические взаимоотношения. Марс в этом секторе будет находиться рекордно долго, до конца 2020 года и даже еще в начале 2021 года. Поэтому в конце июня и в июле месяце в вашей жизни может начаться новая тема, новая история, которая будет достаточно продолжительной. Это может быть какая-то ситуация в личной жизни, это может быть новое знакомство — Особенно это касается женщин, так как Марс — это образ мужчины. И также это может быть история, связанная с кем-то из ваших детей. Возможно, они впервые выйдут на работу или начнут проявлять самостоятельность, или в их жизни будет какой-то очень активный период. Особенно это будет проявляться осенью этого года. Но в целом какие-то первые звоночки — Будут уже в конце июня месяца. 30 числа Юпитер будет в соединении с Плутоном. Это две медленные планеты, они встречаются трижды в 2020 году. Первое соединение было в начале апреля, второе соединение будет в конце июня, и в третий раз они встретятся 12 ноября. И по каждому из этих соединений в вашей жизни может разворачиваться какая-то важная история, связанная с вашими финансами. На самом деле эти планеты завершают свой цикл взаимный, поэтому в вашей жизни в этом году может быть актуальна какая-то тема заработка, но она больше связана с вашими прошлыми наработками. Но параллельно будет возникать необходимость придумать что-то новое, и вполне вероятно в конце года в вашей жизни появится возможность зарабатывать полноценно на совершенно новой теме. Но при этом еще на этих соединениях может сохраняться возможность продолжать старые занятия. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!